Like Дорогие партнеры, я Светлана Лотис, руководитель компании «Вся .ру». 15 лет мы успешно помогаем своим клиентам подбирать отделочные материалы для своих проектов. Про лепной декор и краски мы знаем все. Более 3000 проектов ежегодно комплектуются нашими изделиями вовремя. На наших складах есть все для ваших проектов, а главное, можно подобрать лепной декор на любой бюджет. Выбирайте декор в наших магазинах с опытными консультантами или воспользуйтесь этим сайтом. 3D-модели, характеристики, подбор параметров, изображения, точные размеры – это все, что нужно для успешного подбора декора в ваши проекты. Мы эффективно решим даже очень сложную задачу.